Всем привет! Мы – «Инмир». «Инмир» расшифровывается как «Институт национальных и международных инициатив развития». Звучит непонятно, сейчас мы все объясним. Мы улучшаем жизнь людей, помогая некоммерческим организациям и гражданским активистам Казахстана. Мы упрощаем им жизнь, улучшая законы нашей страны. Мы анализируем идеи и предложения от общественных лидеров и передаем их нашим законодателям. Мы держим руку на пульсе и проводим мощные информационные кампании для неправительственных организаций Казахстана, чтобы они могли избежать штрафов, вовремя сдавали отчетность и были в курсе последних изменений в законах. Нам бы хотелось, чтобы общественники Казахстана смело делали свое дело и не беспокоились, что пропустили какую-то запятую в новом законе. За 10 лет... Мы в Инмир реализовали 20 больших проектов, нас поддержало 13 международных доноров. Мы опубликовали 8 своих исследований и провели 5 адвокаси-компаний. Так-так-так, не теряем фокус на непонятных словах. Эдвокаси или гражданское лоббирование – это когда мы привлекаем всеобщее внимание и вместе меняем какое-то важное решение властей. У нас про адвокаси-компании есть отдельный ролик, ссылку на него оставим в описании. Мы сделали первые в Казахстане онлайн-курсы для НПО и первый видеотренинг для тренировок по социальному предпринимательству. Мы знаем все про ИПДО, ФАТВ, ОЭДЖП, НСЗС, СИП и прочие сложные слова и аббревиатуры. И с радостью расскажем, что это означает и какая от этого польза. Работать в сфере НКО сложно и интересно. И сложно, но все-таки интересно, если думаете начать, пишите нам все контакты в описании к видео. А сейчас мы дадим три важных совета, которые сэкономят вам нервы и время. Первое. Не спешите регистрировать собственную НКО. Это долго и муторно. Попробуйте найти организацию, которая уже занимается чем-то подобным, и с ними реализовать свою идею. Второе. Ваша организация, ваша ответственность и головная боль. Сдавайте всю отчетность вовремя, чтобы не попасть на штрафы. Подписывайтесь на наш канал, расскажем вам, что, как и когда. И третий совет. Учитесь. НКО – это территория необузданного креатива, инноваций и нетворкинга. Чтобы стать успешной организацией, ищите новые знания, партнеров и союзников. Так что давайте знакомиться и быть полезными друг другу. Наш канал задуман, чтобы давать новые знания, чтобы ваши проекты становились успешными. Знаете, что мы сделаем прямо сейчас? Расскажите нам в комментариях, кто вы, откуда и каким проектом хотели бы заниматься. А мы подскажем, где найти финансирование для вашей идеи. Мы ответим на каждый комментарий с идеей, поэтому пишите прямо сейчас. Спасибо, что посмотрели данное видео и помните, мы говорим, чтобы вас услышали, ваш и мир.